Всем здорово, чуваки, это новый эксперимент на канале. Что было бы с Боруссией Дортмунд, если бы они не продали всех своих звезд? Стартовый состав у вас на экранах Кабель, Гуэреро, Хюмельс, Зюлия, Рейсон, Биллингем, Санчо, Ройс, Дембеле, Холланд, Левандовский, Имобели, Абомиянк, Хитарян, Исак, Гюндаган, Аканджи, Пулишич, Гинтер, Торганазар, Загаду, Марио Гец, Юлиан Вайгель. Ну и так же самое здесь еще и центральный защитник ДЛО. Как вы видите, я попытался замиксовать прошлых звезд, которые выступали, и звезд, которые выступают сейчас. То есть тот же Беллингем, тот же Георейро, ну, выступает сейчас, но по сути это знаковое лицо для данного клуба, как и Кабель. То есть раньше там стоял... Кто там стоял? Бюрки. А сейчас здесь стоит Кабель. то есть та же самая нация, плюс-минус тот же самый рейтинг, просто Бюрки нету в Фифе. Ну и по сути я закинул тех игроков, которые лично для меня оставили какой-то след в Баруси Дортмут. То есть много ребят там еще прошло, Сократысы там по постаду много там всех остальных, Эмреморы. Но как-то я считаю то, что, во-первых, половины из них нету просто фифе уже, да и этот будет довольно поинтереснее состав. Так что мы начинаем. Я дам один сезон им, потому что это больше смысла я не вижу. То есть составы так хороший, они как раз-таки выступают в Лиге Чемпионов по идее. И просто посмотрим, что они смогут сделать за такой один сезон мини-эксперимент. Начинаем. И кстати, перед началом промоточки и всех результатов первого сезона, поставьте лайк, подпишитесь на канал, перейдите по ссылке в описании в мою телегу, там же самое, подпишитесь. Не обещаю, конечно, прям супер часто выпускать ролики, но хотя бы раз в неделю буду стараться, а там, если получится, может быть даже чаще, как раньше, где-то через день, через два. Начинаем. Первую установку мы с вами сделаем где-то в середине сезона, да, мы выступаем в лиге чемпионов этот. Точно, 100%. Вот наша группа Манчестер Сити, Копенгаген и Севилья. Остановку мы сделаем с вами в конце зимнего трансферного окна, чтобы просто посмотреть как проходит для нас первое полугодие с данным составом. Я очень надеюсь на Левандовский плюс Холланд, которые должны зарешать просто. И кстати, пока еще я собирал данный состав, пока мониторил всех игроков. Вот такой вот наверное незакономерность, но вот просто интересно случилось то, что у Баруси это по сути как по мне, и как я видел Чего, блять? В основном нападающие были хорошие Ну, то есть, как я еще раз сказал, там санчо пулиши Дембели, Левандовский, Холланд и Мобили. Исак, ну конечно Исак там ненадолго задержался вроде бы, Также же -Каср еще был, я помню как он туда переходил, как у него ничего не получилось, хотя большие надежды на него возлагали тогда. А вот по поводу полузащиты, да я ничего особо не могу сказать, ну были там, ну для меня вот такая знаковая полузащита, это Кагава, Гюндаган и кто-то еще там был в то время, когда еще Ройс бегал на фланге, я не помню еще одного там полузащитника, но это не супер важно. Так же само по центральным защитникам, ну кто у них там были? Хумельс, ну это такая прям легенда. Зюля, ну это сейчас выступает. Раньше там был в Загаду, Аканджи, Диало. Лукас Пишек, которого хотелось бы как легенду поставить в данный состав, но его также банально просто нету, так же как и в «Вратарь». То есть, по сути, одни нападающие были. И так, кстати, у большинства других топ-клубов, то есть, да даже не топ-клубов, даже, может, ту же «Бенфику» взять, либо «Порту». Ну, в основном там-то топовые нападающие были, да, Пробегали где-то полузащитники, пробегали где-то там защитники, но все равно. И вот поэтому, я кстати думаю дальше продолжать развивать данные эксперименты с возвращением всяких составов тематических. То есть, к примеру, следующий видос с такими плюс-минус на такую тематику может быть та же самая Бенфика, что было бы с ней, если бы они, если бы они не продали... Всех своих звезд Ну и так же самое можно будет продолжать Возвращать предыдущие составы Как у меня было там состав Реала В определенные года, состав Барселона То есть это тоже довольно интересно Людям это нравится, вам это нравится Тоже, а чтобы я это увидел, Поставьте лайк, у меня так же самое в уме Еще есть такие интересные Идеи для экспериментов Но уже в и теме, То есть тематические составы У меня есть рубрика составы спаков Ну скорее всего рубрика, я еще не знаю может это просто был отдельный видос и все А также хочется еще делать тематические составы Там, к примеру, состав самых бесящих игроков FIFA если вам такая тема зайдет, то в принципе поставьте лайк, ну и напишите там какой-нибудь комментарий, типа там плюсик хотя бы, либо да, давай там тематические составы, тоже будет интерес. Потому что на одном Ultimate имени не вывезешь, карьеру, как я понял, особо никто не смотрит, потому что последняя серия карьеры была довольно давно, она набрала довольно мало просмотров, и все. Конечно же еще хотелось бы какую-нибудь совместку, но это уже, не знаю, нужно хотя бы вебку какую-нибудь нормальную. А, да, это все нужно зарабатывать, поэтому нужно по максимуму сейчас пилить контента, чтобы продвигаться. Потому что канал я вижу в развитии слегка у нас упал. То есть, там бывает после каждого видоса, там пару подписчиков придет, но все равно вот мы держимся в цифре 410 420 подписчиков то есть нету такого резкого скачка как было раньше нужен какой-то громкий эксперимент как в ситуации с мадридским реалом когда я выпустил его он там набрал бешеное количество просмотров за день за два там что-то две просмотров было в районе 170 подписчиков пришло это было очень круто а после этого как-то особо ну были еще пару видосов которые там на 3000 просмотров стреляли но ну, а потом развитие канала Просто будто бы остановилась. Я не знаю почему. Что с этим связано? Я пытаюсь разнообразить. По максимуму контент, то есть я и карьерки пилю периодически, там обзоры на игроков, и просто матчи, и там стараюсь иногда паки делать, эксперименты. Просто не знаю, в чем проблема. Так, пока я с вами здесь делился мыслями своими, у нас январь 2023 год, конечно же, я вам всю тур, все турниры не покажу, потому что не хочу раскрывать сразу все карты. Мы просто пробежимся по составу. И где мы сейчас находимся в турнирной таблице. И в принципе дальше продолжим проматывать сезон до конца. По результатам, ага, у нас здесь сейчас кубок идет. То есть кубок я уже спалил, но тут какой-то третий раунд, это неизвестно даже где. Это четвертьфинал, кстати, довольно неплохо. Бундеслига мы идем на третьем месте, на первом Франкфурт, на втором Лейпциг, интересно. Ну, конечно, у нас у всех матчей сыграно одинаково. Но шансы есть, 6 АЧ, а еще где-то в районе 15-20 туров точно до конца есть. Ну да, там где-то 35, наверное. Ну то есть, короче, 15 туров где-то еще есть, а Бавария на четвертом месте. Интересно. Ну, так, ну и по составу, если так просто прикинуть, кто у нас прокачался. но ну, я скажу, в принципе, и прокачались практически все. Ну и упали в рейтинге так же самое практически все. То есть Кабель прокачался, Зюли прокачался. У нас теперь на ПЗшнике стоит Вольф, который правый полузащитник номинально, но может играть ПЗшника. Хемельс упал в рейтинге, поэтому можно выпускать вместо него какого-нибудь Гинтера. Кстати, тоже качнулся очень неплохо он. Так, ну и таким составом в принципе продолжать можно. Единственное, я не знаю, Гинтер... 29 лет может шлоттербека поставить он как бы тоже неплохой единственное то что ну, он но кстати может апнуться как раз таки давай наверное, поставлю как раз таки шлоттербека почему бы нет есть вероятность что за полгодика он хорошо апнется и даст нам такой буст команде а так в принципе будем продолжать дальше таким же самым составом переходим в концовку сезона ребята Итак, чуваки, концовка сезона, доверие руководства, ну такое себе, кстати, могло быть и лучше. Давайте результаты. Первое место. Борусия Дортмунд стала чемпионом Германии, да ты чё? Обогнала Лейпциг на 5 пунктов, а Бавария целая третья команда. Неплохо, в принципе, я сейчас ради интереса просто чекну, когда последний раз Боруссия Дортмунд выигрывала... Бундеслигу. То есть, последний раз Боруссия Дортмунд выигрывала Бундеслигу в сезоне 2011-2012. Набрала 81 очко, а на втором месте была Бавария. Интересно, кстати, то есть, практически спустя 11 лет Боруссия Дортмунд снова смогла стать чемпионом. Это уже неплохо. Давайте перейдем в Кубок Германии. Боруссия Дортмунд еще и здесь побеждает. Чуваки, Но ну это просто. Уже есть два трофея. Когда последний раз Русия выигрывала Кубок Германии. Вот это мне вот интересно. Так, ну последний раз Кубок Германии они выигрывали, кстати, в сезоне 2021, то есть два года назад. Это я вообще не знаю, что это, наверное, плей-офф на понижение. Да, Суперкубок нам не интересен. Так, Суперкубок Куба здесь Реал Мадрид. Вот, я хочу найти тот эксперимент, когда Айнтрахт выиграет у Реала. То есть в каждом моем эксперименте я всегда чекаю все турниры, как вы заметили. Если вы, конечно, внимательно смотрите и досматриваете хотя бы до середины видоса. Там всегда выигрывает Реал Мадрид 2-1, 3-1, 3-0 там, к примеру. А я хочу найти тот самый эксперимент, где Айнтрахт выиграет. Вот это было бы прям жестко. Лига чемпионов, у нас здесь ЮВЕНТУС выиграл против Реал Мадрида. Ты чё, ЮВЕНТУС? Когда последний раз ЮВЕНТУС вообще выиграл Лигу чемпионов? Никогда? Или что? Так, групповой этап, ой, мы видим то, что мы на третьем месте оказались, получается, вылетели мы в Лигу Европы, блин, немножко даже затупил слегка, я так заторможенно сказал, просто не ожидал я, даже Манчестер Сити заняли второе место, а Севилья, получается, выиграла у нас группу, так, ну давайте тогда перейдем в Лигу Европы. Посмотрим, здесь Челси побеждает. У Байер 0-4. Неплохой финал. Неплохой, предварительный раунд. Мы обыграли Бетис со счетом 5-3. В 1-8 мы сыграли против Нанта. Обыграли 4-2. В четвертьфинале мы попались на Манчестер Юнайтед. Обыграли 4-1. Вообще неплохо, по сути, так шли. То есть, таких грандов выносили, конечно. Про Манчестер Юнайтед, так сказать, сейчас довольно смелое заявление так как они последнее время выступают совершенно не очень. А в полуфинале мы встретились с Челси, по сути, с минимальным счетом проиграли, то есть 3-2. То есть, в принципе, что можно сказать по эксперименту, он вышел довольно-таки неплохим, с тем учетом, то, что мы вернули всех звезд, и принесли хотя бы один, но для Боруссии один из самых главных трофеев, Бундеслигу. Потому что Бавария там просто рвет и метает всех. Просто, по сути, все равно на то, как будет Боруссия Дортмунд играть. Даже сейчас, когда Боруссия Дортмунд там была на первом месте с широким, с шикарным отрывом от Баварии, сейчас просто теряет очки. Но вот за последний тур они вышли снова на первое место. Я очень надеюсь, то, что они смогут выиграть Бундеслигу. Это будет довольно неплохо, чтобы... У меня в эксперименте мы выиграли Бундеслигу, да, конечно, с составом их из их звезд. И чтобы они еще выиграли в реальной жизни Бундеслигу. Конечно же, хотелось бы чего-то большего. То есть данная команда спокойно может, по крайней мере, если смотреть по рейтингам, спокойно может и в финал Лиги Чемпионов выйти и выиграть там. Ну даже у нас крепкий центр поля, шикарное нападение, хороший вратарь, цепкая защита. Конечно, крайки слегка слабоватые, но извините, что имеем, то и имеем. Спасибо, чуваки, М, за просмотр. Не знаю, сколько видос выйдет по хронометражу. Может быть, вообще минут на 5, но самое главное то, что мне было интересно данная идея, данный эксперимент. Просто посмотреть, мало ли, они бы все равно не выиграли бы ничего. Так, в принципе, результат меня порадовал. Могли бы выиграть Лигу Европы, но это уже возможно в следующих экспериментах. Может быть там даже и Лига Чемпионов уже будет, потому что ни разу в моих экспериментах мы еще не выигрывали ее. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока.